Витаю всех друзей, далее российскую. Я продолжаю выкладывать в открытый доступ свой документальный аккумулятор. Как я объяснял в прошлом выпуске, когда началась активная фаза войны в Украине в феврале этого года, я, находясь далеко за пределами Украины, искал возможность помочь своей стране. Позвонил тогда я в украинское государственное информационное агентство «Украинформ», с которым я работал долгое время, и попросил как-то задействовать меня, завалить меня работой. Выделены условия. До победы Украины буду работать бесплатно. Это вот мой план. Мне ежедневно присылали огромные объемы видео, происходящего в Украине в первые дни. Я оперативно пытался делать, сколько-то я успевал делать, насколько это возможно было, оперативно, видео для Украинформ. Собирал эти видео, делал из них такие небольшие, как, ну, как обзорные фильмы, происходящие разрушения, пленные. Но осталось много неиспользованного материала. И остался материал, который был использован частично. На днях я решил, что больше не имею права держать все это у себя и решил все это обнародовать без монтажа, без мнений, без болтовни, без вселенских экспертов во всем, без комментариев. И все это называется просто и логично. No comments, no com. Выпуск второй. Уберите детей и слабонервных от экрана. Поехали. Ты куда? Смотри сюда. Откуда? Кубриати, а? Без кубля Кубриати. Чего стреляли по нам? Не знаю. Ну кто? Вдруг я стрел... стрелял. Стрелял я, я сам не стрелял. Как а зовут его? Не знаю, тоже не знаю. А тебя вижу. как зовут? Данил. Данила, все, лежи, будь живой, будь не дерись. Какого года рождения? Тысяча, плюньте, тысяча А вот наш герой. Покажи пленку, которую отжали. А плетка. с А это откуда? Только а, а, понял. Хорошо. Что? Вот это, вы, ребята. Зачем ты ехал, если ты тебе спрашиваешь? Дайте нам стингеры. Вертолеты летают. Куда попали, покажите. А, это вы, это мы зашли. Это мы зашли. Есть второй, один сбежал. О, вот, смотри, что Покажи Покажи, пускай. Покажи пускай. эти его. Наши Ёпта, вот. Оторванные живем в это отрывал, да? Ага. Что там? Тацинская? Вот она, вот она. <свят> Слава Украине! <свят> Парни! <свят> а ну? <свят> дай бог, что попадем! Украине! Слава Украине! Горит трансик. Это он по ходу этого бука я так думаю. Не, Чи да. ну, что, В сторону. А может кто-то упал и пошел поделиться что. Не, не, не, не, Все ну жарко. я мачурій ролик Первый рот Ятасова Андрій рот Перво рот Первая рота видавою паном Роман Лен Роман Воображение первого рота Карт了, Самара рота � negotiation дальше Николай Витальевич первая рота, Катин, Витальевич. Дальше. Первая рота Катин, Витальевич. Дальше. дальше первая рота Кравцов Григорьевич еще раз Кравцов Александр Григорович. дальше а Первый рота Кравцов Роман Юрьевич выбрать илиər? нет ни одна фамилия Первая рота Лазар ты ты оружия да. да, два да. самолета упало. Да, упало два самолета. Да! Эти, блядь, да? да? два штуки выпрыт. службу войсковой части 32-364. Ефрейт э, э, э, контрактной службы. В качестве, в добрости гранатометчика, меня зовут Касаткин Натан Юрьевич. Слава Украине, героям слава. Путин, Крыло, Львов, привет. Молодец. Вы Вы социальный педагог. Да, А как вы тут Чего Суббота, сборы. Никто не говорил, что пойдет сюда. А когда по факту привезли, уже одели обули, уже выхода не было. Вы учитель, вы знаете, что происходит сейчас в Украине? Вот, вот на столичке. На чуть-чуть, потому что информация вы была вы... ноль. Вы учитель, но головой что ли? Головой то. Вас, я, как зовут? Сокол Дмитрий Витальевич. Ну, так, что вы, как вы, не воинский? Нет, ну, не военный. В школе работаю, ремонт по обслуживанию. Здание школы, следствия. Ну, с... Как вы опинились? Также само в субботу с работы позвонил за сказал, как на споры собраться и приехать в ВНКмар. Никто ничего не знал. Ваши близкие знают, да? Нет, я сказал научили. Я думаю, вы, вы знаете, что в Украине знают? Ну, уже наслышан. Вас я звал. Волков Александр Викторович. вы тут теж в облице, Машка? Кем вы работаете? Сторожа. в школе. В Тех, в, технику. в технику. Боже, Вы все осветяны, хай бог милый. Может, вы сейчас все, все из одной школы? Да С разной? Ясно, это же сразу не. Сторож в школе. Сторож в школе. Сторож в тут Сторож Сторож в школе. Сторож в школе. Сторож в школе. Сторож в школе. в школе. Сторож в а поставили воювать. А до этого воювали? Я был в сотой, я уже объяснял, я был в сотой десант, год подписал контракт, я был а, мы с Амганом. Да, как вас зовут? Заренка Константин Олегович. Зведки вы работали? Город Жданов. Жданов, вообще, это в Украине? В Донецкой области. В Таинской области. Кем вы проживаете? Водитель. Водитель нет. На шахті вы, вы, же, вы на шахте проживали? Вы тоже не військовый? Как mm. вы опинились тут? Чому так же самое, вы позволили на сборы, и привезли в сказали, что на 3-5 дней, только итогово. Кравцов Роман Юрий Юрьевич. Звідки вы родили? Место Горлевка. Место Горлевка. Вы тоже не військовый? Не військовый, не служил, не воював. Кем вы работаете? Социальным педагогом в школе. Социальный педагог в со школе. Хай бог милый, когда они отправляют. Социальный педагог. Украинский, как говорится, не куда-то в своей родчишне. Как вас зовут? Запарой сырий Иригорович, проживаю в селещи Пантанемониука, горил, не военный, працюю в школе, учу вас. в школе, учу вас? Посмотрите, они все говорят, это украинцы, это наши, это наши, они мясо, падли, блядь, что хай слів немат. Васильевский. Роман Иванович. С кем вы працюете? Мастер производственного обучения. Это в техникуме? Да, учи, учи, училище. Вы тоже, вы тоже освещали? Вы воювали раньше? служили. я даже вы не, я не служил. даже. Как вы попали сюда? Вас примусили? По -по Позвонили, якось? сказали... Вы пришли по звонку. Вас не силою не тягли. Позвонили, сказали с вещами. Прийти. Мы пришли и вот все. Сказали на три дня, на пять дней. И так вас як звати Кк Сергеевич. Сергійович виким працює так вчитель вчитель чого зараз російською А були українською. А були українською це ви в окупації вас ви перейшли значить, на російську вже українська там вам не потрібно говорити угу. гарно добре говорити в армии служили ні, маєте досвід ні внімає вас теж просто засунули в окоп? Ну, ну, директор сказал так. Директор школы сказал? Ну, сказал, что в обысковом на мобилизацию. Те, кто ухиляются, будут подданы чинному законодательству ДНРСКОМ. Чин? Я понимаю. Вас как звать? Харунжи Илья Анатольевич. Ви звідки родом? Горловка. Шот? Не, не волнуйтесь, вы ви, в ви безопасности. Розкажите, чем вы работаете, Як вы опинились тут? Я работаю руководителем кружка в центре детского творчества. Вы, вы с детьми работаете? Вы, вы, вы гурток ведете? Да. Какие гурток ведете? Компьютерная информация. Компьютерная информация. Как вы опинились в окопе с сбором в руках против Украины? Э, позвонили, сказали, что нужно явиться в военкомат и вообще ничего не объяснили. Вы имеете какой-то военный Вы с автомата раньше стреляли? У меня белый билет. Я ни разу не был Почему вы пошли из да. команды? Почему вы не втекли? А, потому что потом могла, мог бы лишиться работы. Ну, работа работы лишиться, чем жизнь, напевно, да? Ну, как нам сказали потом, мы должны были 3-5 дней просто отстоять, пропустить пару машин и все. Я понял. Ладно. Ладно. Ну. Я думаю, уже пояснювати не треба, да, что происходит сейчас в Украине Що что делает этот навык, который вами, мясом. мясо. И вам еще дуже пощастило, потому что вы тут, и вы уже в безопасности. Вас зараз нагодуют. А ваши товарищи, вот там несколько десятков, вот там они в багни и лежати. Комусь нужна медицинская помощь сейчас. Есть поранены, травмованы. Все нормально, да? Ну, это, ну, это трошки потерпите, это уже недолго осталось. Вы будете живы, вы, главное, что вы живы, и у вас есть шанс увидеть вашу родины. Я думаю, вы этого хотите. Дружок, Поэтому спокойно справляемся. Я верю, все, все будет хорошо. Ладно. Все жарко, вы кого ну, еще, еще поживете, может, вам дают... Ваша держава может полить вас и побачить. Слава Украине! Слава Украине! же Слава Украине! Слава Украине! Дима! Хлопцы, вот что осталось около моего дома, блядь. Я в долгу не остався, они не, не останутся, блядь. Вот это их пидарасов, блядь, сука. Техника вся. Вот пожалуйста, блядь. Сука, блядь.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 Вот, блядь, одни запчасти, фидеры, блядь. Гандоны ёбаные, блядь. Это все в Буче, в Гуче, молодцы. В молодцы. Вот, что пооставалось, блядь. Вот это все буча в буче. Это все в буче, блядь. Правда, есть разрушение, блядь. Но не без этого. Вот вам, пожалуйста, блядь. Пидоры, пришли к нам, сука! Вот вам, блядь, шапки ушанки, блядь, пидор, баные, блядь. Косопь, ебучая, блядь. Кто с мечом к нам пришел, блядь. Тот, блядь, и от меча, блядь, погибнет, блядь. Вот так вся улица вокзальная до самой бучи, блядь. Пидорасы, блядь. Ребята, спасибо вам большое. <звучит> а вот, нельзя снимать. Все, я понял. Вот так вот. Иголешка мы. Корсовская область. Русский мир. Не все. красавцы. Хотят <смех> все русские войны, И уже их очень -то. Один на запалке валяется. мне Все, красиво, Опустил за мой пожар и кровью. Себя